Mm. <music>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 значительно улучшит свои показатели. В целом, на сегодняшний день, по данным Сайбал, в области цитирования на одном статью в профильных журналах по литературе Казанский федеральный университет значительно опережает общероссийские, общеевропейские показатели.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 Мы должны были заплатить определенное пространство. Это тоже была технология. То есть есть технология подготовки спортсменов, есть технология попадания в рейтинги, есть другие. Мы должны были использовать этот, эти вещи тоже. Это не зря мы вот сделали показатели и СНГУ, и Санкт-Петербургским поза. А у нас же этого нет.